Еще раз, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, смещение даже восемь, соответственно, у нас весь грудной отдел имеет деформацию позвонков, здесь сидят конечные позвонки в грудном отделе смещены вправо очень сильно, тоже, И именно это может давать боль, потому что здесь дальше они дают смещение, ага, ну вот он, позвонки, все позвонки у вас развернуты вправо, а влево. То есть мне их нужно будет повернуть сюда, часть вали уйдет, потому что вот они дают боль основные в поясницу и в ногу. Соответственно, таз поставим, выровнится ноги. Выровнится здесь, здесь вот этот позвонок очень сильно дает вам. Вот это вот как раз левая рука, четвертый, пятый. Они наоборот вправо развернуты. Если здесь они развернуты влево, здесь наоборот вправо развернуты. А. То есть, соответственно, не нужно поставить на место. Соответственно, вот эти, вот эти планки как раз дают вам боли в правую руку. Головные ага. боли часто? Да, бывает. Сейчас, может, и головная боль, правильно, после сегодня. Атлант атлан, очень сильно смещён. Первый позвонок. Он, он пережимает позвоночную артерию, когда смещается. И а, часто вот от этого головные боль мноют. Правая нога у нас сильная, короче, левая, это трех сантиметров смещения. а вот этот позвонок не на месте еще. Вот, уже, тоже стою потихоньку. Вдох. Выдох. Вот, молочина. Вдох, выдох. Вот устала. Вдох, выдох. У меня вот эта нога отдает сильно. Правая. Угу. Я ее поднимать даже не могу вот так, назад. Ну потому что она здесь зажато все, конечно. Выдох. Вот сейчас немножко легче даже стало, мне кажется. Конечно, У меня вот эта сторона как раз. Сейчас будет легче. Сейчас быстро станет легче. Немножко нужно размять ваш таз, чтобы с ней погружение с поясницы. Болезнь? Нет. Отлично. Так, сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем. Расслабли. Потерпим чуть-чуть. Потяну, потяну, потяну, потяну. Не думайте, что стоит в малом тазу. Молодец. Полезен, знаю. Да, да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, надо да, да, вот эти мышцы. да, вот да, да, с вас на месте встал. На месте встал. Вдох глубокий. Выдох. Вдох. Выдох. Вот она встала. Вдох. Ой, ой, ой. Грудной, это дело у нас стоит, отлично. Вдох, выдох. Таз на месте, <coughs> крестец на месте, хорошо. Но крайний позвонок почему, который крестецу получается цел пятый, он <coughs> пока еще развернут, потому что он примкнул в такой скручивной флот. Mm -hmm. Соответственно, следующий у него четвертый, чуть-чуть тоже меньшую сторону, но есть. Но нет, у него еще и выпирание на место ставить. Потерпи еще. Угу. О, просто. Ой. Прям вот это вот место болит. Ну, конечно. Ниже как-то. Как как ну вот. Ну вот это другое дело. Болезнь? Mm -mm. Здесь? Нет, уже. Здесь? Легкое какое-то... Ну, после вкуса должно быть. Здесь? Нет. Ага. Здесь? Нет. Здесь ушло, да? Ну, угу. Ушло. Здесь? Ну, чуть-чуть вот есть. 15. Здесь. Вот есть чуть-чуть. ПВХ... -чуть. Ага. Хумица. Еще последний раз. ПВХ. Хумица. Даже боли такого или нет, как они, были. Чтобы... Вот с левой стороны есть немножко вот грудной дед, и вот здесь вот. Ну, шмор же никто никуда не убирал, у вас вот эти дайские улины, которые были. А -а -а. Болет у вас остаточные боли. Боли дают мышцы, которые много лет были. Он склелся, я вас убрал. Это а -а -а. ушло. Позвонки на место простые. Сейчас мы косые мышцы ваши потянем. Утолкивайтесь, вот это. Тине, тянет, тяните, Выдох. Сейчас только жизни начнется у нас. Сорока годам-то. Ты сосуда вчик встала. Вдох. Вдох. Здесь. Ну, неприятно чуть-чуть. Ну, таких вот сейчас отдающих, которые. Которые были вначале, да? Да, нет, сейчас. Здесь. А -а. Меня за три это увезет потихонечку. Здесь? <мес> Ушло еще раз? Сильнее? Нету. Вот здесь? Угу. <мес> Расскажите свои ощущения. <мес> <мес> Какая-то приятная такая. да, Ой, нога вообще не это. <мес> не ощущаю. Мед в уши нет. <мес> а? Мед мне в уши. Да? Единственное, вот сейчас немножко вот это вот место, как бы. Но На мышцы напряжения были бы много. Лет. Вот это вот само конечно, вот место, конечно. вот как поясничные вот да, вот как. Но это даже вот не боль, наверное, а вот ощущение каких-то вот болезней, такие. А? Как сама кожа. Получается, у вас мышца была сжата много лет. Соответственно, кровь плохо проходила. И вот эта токсичная кровь, она сейчас начнет уходить. Вот она будет давать мне в ближайшие 2-3 дня болезненные ощущения. Мало того, те мышцы, которые были короче, длиннее, то есть где позвонки выровняли, да, то есть мышцы получается. Там, где был застой, сейчас это будет выходить. в ближайшие три дня, то есть такие как фантомные, они там кольнуло, тут кольнуло, как-то вот раз так по спине как-то продвижалось, так вот, может быть такое. Поэтому да, не пугайтесь.